Итак, всем доброго дня. С вами Алексей Федорцов. И а, это видео. А, обзор аудита а, сайта с одним из клиентов, с которым мы сейчас работаем, а, которые занимаются бурением скважин для воды на частных участках и так далее. А, сейчас будем делать то, что пройдемся по сайту, потому что нам предстоит сделать корректировки, так как мы. Предложили внести эти корректировки, потому что иначе конверсия сайта будет стремительно падать. Потому что есть моменты, которые однозначно нужно править и которые однозначно влияют на конверсию из прихода на сайт в заявку, в обращение. Итак, перейдем на сам сайт. Подытожив, да, это видео будет о том, чего не надо делать на сайтах, и что вы можете, если у вас это есть, или у вас этого нет, добавить на свой сайт. Итак, этот сайт сделан на платформе Flexby. Пройдемся по заголовку. В принципе, здесь все окей, все достаточно приемлемо. А посмотрим, что у нас есть по форме есть лишние поля. Удобное время для звонка надо исключить полностью, оставить имя необязательным и телефон обязательным. Едем дальше. Расчет стоимости скважины за одну минуту. Сейчас будем касаться и содержания, то есть тексты, все-все-все, что здесь есть. Мы будем подвергать оценке. И если эта вещь нужная, действительно, мы ее оставляем. Если нет, мы ее убираем, либо меняем. Тут значительный пул объема работы поднакопился. Итак, здесь вот расчет стоимости скважины за одну минуту. Сначала пройдемся по целевой аудитории. Важно, чтобы наша целевая аудитория нормально себя чувствовала на сайте, понимала и было четко и понятно, что от нее хотят здесь, да, и она могла четко и понятно совершить целевое действие. Когда она заходит с целевого трафика, а мы будем направлять на эту страницу Яндекс.Директ, соответственно, по целевым запросам она будет заходить, целевая аудитория. И нам важно, чтобы они конвертировались в заявки, в обращения и мы будем убирать препятствия с ихнего пути, что их тут достаточно. Рассчитаю стоимость скважины за одну минуту. В принципе, очень неплохо. Ответьте на несколько вопросов, получите подарок. Вот здесь вот ну, описания подарка нет, то есть что вы получите, какой подарок, не совсем понятно. Я вам рекомендую, если вы планируете встраивать квиз, либо использовать встроенный квиз, то либо сделать его самостоятельно, либо отдавать его на а, проработку-доработку отдельной компании, то а, используйте стандартные а, квизы, которые вы можете видеть на сервисах «Мотомбомба», «Марквиз», и аналогичных, потому что они, в принципе, там с хорошим дизайном, с понятной структурой и не заставляют людей напрягаться, думать, что им нужно делать, вчитываться и так далее. А, здесь открываем квиз, который тут есть. И оба на! А, непонятный фон и непонятный вопрос. Да? Человек хочет получить, а, рассчитать стоимость скважины за одну минуту, и, а ему предлагают... А, ответить на вопросы, которые к этому напрямую не относятся. подразумевая на скидку. И что важно, да, вот мы нажимаем, да, мы обращались. Нам задают вопросы о расчете да, с маликами, и говорят, что будем очень качественно, да, типа мы вам сделаем скидку вернемся назад вот здесь вот поле назад оно не активно то есть очень слабо видно на этом фоне и оно может понадобиться человеку нажимаем клавишу нет тот же самый у нас вопрос то есть у нас ничего не поменялось то есть очень линейная логика давайте двинемся дальше укажите адрес где необходимо пробурить скважину Скажем так, тут надо, нам надо, чтобы человек, у нас, опишем да, полностью ситуацию, у нас идет поток трафика. Поток трафика у нас в рекламе максимально обработан, и он является целевым. Целевым он является по гео, и целевым является по ключам. А, то есть человек, который целенаправленно ищет скважину, и он находится в том гео, в котором заказчик хочет получить. Это понятное дело, что разброс есть, там плюс-минус а, из соседнего района может забежать. Но не с другой стороны Москвы. И человек целевой, да, плюс-минус всякие погрешности. А, он заходит, и ему говорят, адрес бурения вбей сюда, пожалуйста. Непонятно, это... Адрес дома, участка, что здесь должно быть, либо адрес района. Если мы бы здесь составили адрес, то это был бы явно выпадающий список, с, а, где можно просто тыкнуть на нужный а, населенный пункт а, и сделать данный адрес Буриню. Далее. Когда вы планируете бурить скважину? Вот, ну, как бы адекватный вопрос, подходящий к заполнению конечной формы. Но, вот, вот, внимание, тут очень большая сложность. На следующей неделе, на этой неделе, в этом месяце, и укажите точную дату бурения, если знаете. Кто вам укажет точную дату бурения, если он знает. Ну, то есть, завтра, нужно завтра. И это никакой смысловой нагрузки не несет для человека, который заполняет заявку. Да, это как бы является дополнительной информацией, вспомогательной для того, чтобы понять, на как быстро можно реагировать для того, кто получает заявку, но создает дополнительные сложности. Идем далее. И только тут у нас... Опять же, непонятный вопрос с картинками. Есть ли ограничения при заезде на участок или при работе на нем? Заедет круглогабаритная техника, заедет только малогабаритная техника. Опять же, слишком сложно. Если мы задаем этот вопрос, то нам необходимо сделать выбор очень простым. Максимально простым. То есть, а, тип участка. А, крупногабаритная техника зайдет либо, или не зайдет? Выбираем, едем дальше. Какой бюджет закладываете на бурение скважины? Тут... Момент важный, но он важный, опять же, только в одну сторону. Надо понимать, что люди, которые еще, ну, то есть, не определились, да, они только изучают рынок, чтобы получить какое-то предложение и потом уже выбрать окончательно. Они... Ну, то есть, если сегментировать по запросам, то у нас есть запросы, да, типа, сколько стоит стоимость скважины, цены скважины, и потом уже все, что относится к глубине, там, обработке, обустройству скважины. Это все, что касается тех людей, которые уже обладают информацией, какая скважина для них важна, и под нее уточают конкретную цену. И задача наша, задача заказчика – получить заявку человека, который находится на любом из этих этапов для того, чтобы его перевести как можно больше путем, естественно, консультации, грамотной продажи презент... своей компании, именно приведет к замеру, да? то есть выйдет инженер и сделает необходимые выводы, все просчитает и скажет, сколько будет стоить. И уже тут будет вести торг по цене. Здесь же мы этот вопрос задаем только для самих себя. То есть он тут не нужен, в принципе. Клиенту он не нужен. Он еще может не обладать информацией вообще, сколько это может быть стоить. И он понятия не имеет, сколько денег на это выделять. Поэтому этот вопрос здесь лишний. Что для вас особенно важно? Хочу, чтобы сделали под ключ бурение плюс обустройство. Хочу сделать только скважину, главное, чтобы была вода. Хочу сделать неглубокую скважину, бюджет ограничен. В принципе, только здесь мы почему-то начинаем сегментировать клиентов, которые заходят. Да? И опять же, этот вопрос для конечного клиента не важен. Он важен только с точки зрения а, понимания ценовой категории. Но, опять же, мы ему цену сейчас не дадим. Мы ему дадим цену после консультации. И максимальный упор надо на, конкретно в этом случае делать на то, чтобы человек позвонил, оставил заявку, чтобы мы его проконсультировали и произвели расчет. На самом деле мы будем продавать ему выезд на инженера, на объект, чтобы он все четко просчитал. При звонке мы квалифицируем потенциальных клиентов на тех, кто просто интересуется, и тех, кто реально в ближайший месяц готов пробурить скважину. Знаете, примерную глубину скважины, например, у соседей. Это техническая информация, которая помогает бурильщикам понять, какой водоносный слой, где он находится. И... Исходя из этого, они могут сразу сказать э, примерную стоимость, да, рассчитать. Но заказчику, это лишнее, э, то есть клиенту, который обращается, лиду, да, это информация лишняя. Он э, напрягается, чтобы понять, ну, то есть он должен подумать об этом. Если он раньше об этом не задумался, теперь он четко задумался. И чем больше он думает, тем больше вероятность, что он свалится с этого сайта. Для пользы, пользования... вот обратите внимание, это уже девятый вопрос, девятый вопрос, а всего их 11, 11 шагов, ну 11 это телефон, 10 вопросов, чтобы человек оставил заявку, да он повесится нафиг. Для пользования скважины необходимо обустройство, вам надо обустройство, Ну однозначно нужна консультация по этому вопросу. Укажите ваши данные для, свя... для связи, перехода к выбору под... и переходите к выбору подарка. Ну, ничего не, не хочу плохого сказать, но однозначно тот, кто делает этот квиз, не имеет опыта работы с квизами. Мы сделаем следующим образом. Мы максимально упростим здесь, и мы не будем делать расчет, хотя могли бы это сделать, да. Мы можем посмотреть у конкурентов, каким образом у них отработан квиз, есть лидеры на рынке. И сделать аналогичный. А можем... Просто сделать форму заявки, либо задать вопрос в удобный мессенджер. Скорее всего, это будет WhatsApp. Обратите внимание, при изучении целевой, целевой своей аудитории вы должны четко понимать, кто это перед вами. Мы перед тем, как перейти к анализу сайта, строению рекламных кампаний, детально изучили конкурентов, уделили большое внимание тому, какие отзывы, какие люди оставляют. Очень хорошо, что есть конкуренты, продвинутые на рынке, которые выкладывают отзывы, кейсы практически по каждому своему бурению. Молодцы ребята, что сказать. Надо делать так же, но в этом случае это такой тест да, запуска. И мы обязаны сделать все, чтобы на тесте получилось большое количество заявок из той аудитории, которую мы применяем. И целевая аудитория в этом случае – это люди от 45 лет и старше, и 80% этой аудитории – это мужчины. Поэтому есть, конечно, и женщины, но их меньше, меньшее количество. Поэтому на них и надо ориентироваться с точки зрения подачи информации на сайте. Итак, эту кнопку мы будем убирать, оставим здесь простую форму, либо два выбора – Узнать стоимость и получить консультацию инженера. Индивидуальный подход к каждому. Ну, однозначно, индивидуальный подход к каждому – это задержанная фраза еще с 90-х годов, надо ее убирать. Закажите бурение скважины в нашей компании, подпишите наши наши соцсети, получите скидку в 5000 рублей. Но смотрите, мы здесь, да, в этом блоке, мы намеренно говорим людям, идите в наши соцсети, мы, не знаем, ну как бы мы знаем, что вам около 50 лет, но все равно сходите в наш Инстаграм, ВКонтакте, подпишитесь, потом вернитесь и оставьте заявку, потому что они не поймут даже, что там можно будет оставить заявку. Это люди, которые не так сильно пользуются соцсетями вообще в принципе. Есть однозначная категория в Инстаграме, которая сидит, и да, это мужчины, им в районе 50 лет, но это если мы рекламу будем давать в Инстаграме. Здесь мы даем дополнительный повод уйти с этой страницы, с лендинга, который заточен на то, чтобы, должен быть заточен на то, чтобы получить конверсию. Мы ему говорим, сходи туда, посмотри тут, получи за это скидку 5 рублей, еще его мотивируем. Он пойдет, отличется и больше сюда не вернется. Потом забьет запрос заново, ему попадутся конкуренты, которые проплачивают рекламу на поиски дороже, и он пойдет к ним. Получить скидку 5%. Тут еще и форма. Обратите внимание, что процент, ну, то есть иконка не совсем подходит к описанию. Да? И кнопка, сам цвет кнопки очень сильно, ну, он однотонный с другими надписями и обозначениями здесь в данном блоке. И непонятно вообще, что это кнопка на самом деле. Итак, форма. Форма у нас заполнена. Заказать бурение скважины, получить скидку в 5000 рублей. То есть до этого мы говорили, что 5000 рублей вы получите, если подпишетесь на наши соцсети. Тут мы говорим просто получить скидку в 5000 рублей. И, о боже, здесь у нас раз, два, три, четыре, пять. Ссылки на ваши соцсети. Я извиняюсь, конечно, но просто это… Максимум два поля. Максимум два поля. Три нужно, если вам нужно отсеивать аудиторию. То есть, если у вас задача отжать аудиторию, которая только хочет заплатить вам, вам нужно три поля. Больше двух полей. И когда вам нужно получать заявки, лиды, и потом квалифицировать их, обрабатывать и вести по воронке продаж, больше двух не нужно. Если одно, то вообще замечательно, если вы можете сделать одно. Больше двух не нужно. Здесь у нас район бурения, населенный пункт, ссылки на ваши соцсети, причем это обязательное поле, обязательных поля. И это жесть. Это человек не оставит заявку вот на этой форме, он, ну, если он очень настойчив, и у него все это есть, вся эта есть информация, он оставит здесь заявку. Но это даже не один из ста. Это, скорее всего, будет один из восьми ста. И понимаете, насколько будет низкая конверсия у этой формы. Итак, едем дальше. Используемая буровая техника. Крупногабаритная техника, малогабаритная установка. Так, окей, с этим понятно. Эти запросы есть, они полностью соответствуют целевой аудитории. Цена указана здесь, обратите внимание, цена указана, но, но, но. Один момент. Есть два подхода, да, когда мы демонстрируем цену и говорим, что вот цена, ставь заявку. В этом случае цена должна быть либо конкурентной, либо мы должны работать с тем трафиком, который уже с нами знаком. В других же случаях, когда мы используем холодный трафик, который не знаком с нашей компанией, у нас мало отзывов. То есть нам, если мы дальше пробежимся, то мы здесь отзывов в принципе не увидим. Ни видео отзывов, ни фотоотзывов, никаких отзывов. И здесь... Момент какой. Если наша цена ничем не отличается от конкурентов, у которых есть хотя бы отзывы, либо дополнительные блоки, либо более понятная структура описания, то он пойдет туда. Он пойдет туда, и даже если заявку нам оставит, то, скорее всего, те ребята его пережмут. Потому что если у них есть отзывы, у них и с продажами должно быть лучше. Я имею в виду с отработкой продаж. Поэтому здесь а, мы можем сделать следующее. Мы здесь цену убираем и оставляем кнопку призыва к действию, что узнать цену, рассчитать цену, проконсультироваться по цене и так далее. Ну, проконсультироваться по цене слишком долго, слишком длинно, да. Адекватные цены на бурение скважин малоговорительной установки. Заголовок, не несущий смысловой нагрузки. У нас в запросах нет никаких даже намека на адекватные цены. Все плюс-минус понимают, сколько это стоит, те, которые уже э, изучили несколько сайтов малогабаритной установкой. А... У нас тут есть немножко описание, да, техническое, да, то есть какие трубы будут, на какой грунт, какие материалы будут использоваться, да, какой, какая высота, какая долговечность, какая гарантия. Кстати, гарантия, вот это очень хорошо. И тут у нас не хватает кнопки, да, у всех остальных кнопка есть, а здесь кнопки нет почему-то. Здесь обозначена цена, и здесь обозначена цена. Много цены, а, очень много цены. Цена красным обозначена, да? Возможно, это сделано было для того, чтобы отфильтровать всю аудиторию. А, та, которая думает, что можно за 8 тысяч рублей все пробурить себе, артезианскую скважину сделать. Возможно, да. Но мы знаем, что на этот а, сайт трафик раньше не велся. Он был сделан для того, чтобы потом конвертировать а, трафик, когда появится а, вариант прорекламироваться. А, Итак, а, по самой кнопке, то есть цены, вот здесь вот лишние, лишние цены, цены уже должны обсуждаться после того, как мы квалифицировали клиента и а, поняли, что примерно ему нужно, какую ценовую категорию попадает, каким бюджетом располагает. А, кнопка «Заказать», надпись, сама надпись «Заказать», Человек не может заказать, он же не перейдет сейчас сразу на оплату, понимая и уповая на то, что мы суперпрофессионалы здесь. Эта компания конкретная, он все понял, и он готов оплатить прямо сейчас, нести там предоплату. Поэтому заказать – это не тот призыв действия, который нужно в этом случае. Узнать подробнее, рассчитать стоимость – это да. Что мы видим здесь форму? По форме тоже есть район бурения населенный пункт минусим однозначно, то есть это не нужно совсем. Ваш участок еще не облагорожен, предлагаем бурение крупным габаритной техникой. Вот заголовок не несет смысловой нагрузки выделенный. Что значит не облагорожен? Ну, мы не будем облагораживать его, мы будем бурить скважину. Тут то же самое. Цены, формы заказать э, дополнительно. Да? Остались вопросы. Вопросов осталось много, но остались вопросы. Вяжитесь с нам удобным способом. Я бы максимум оставил виджет, виджет WhatsApp, который по желанию болтался вот здесь вот слева. А пожилые люди, пожилые люди, да, в районе 45 и плюс – 65 не, не пользуются Телеграмом, WhatsApp ом пользуются, да. Работаем с заботой о вашем участке. Главный принцип нашей компании – забота о клиенте. Мы обеспечим сохранность ландшафтного дизайна. Ну, ландшафтный дизайн сильно сказано, потому что ценовая категория от 100 до 350 тысяч рублей за бурение скважины. Это вместе с обустройством, если брать средний чек. Это стандартный участок, который ничем не выделяется, на котором вот э, таких э, фонов нет и никогда не было. А, если мы... Сейчас, секундочку, я возьму ссылку, чтобы мы посмотрели на конкурентов, как они, как выглядят их клиенты. И Вот, внимание, сайта топовых конкурентов. Обратите внимание, что они тут продвигают все, что нужно. Продвигают именно выезд инженера, да, есть вот конкретный инженер, который со всеми прибамбасами фирменными и выглядит супер, да спецовки, все как надо. Хотел вам показать именно отзывы, отзывы этих ребят. Перейдем в их инстаграм, чтобы вы посмотрели, как выглядит целевая аудитория вживую, да, эти ребята большие молодцы, конечно, и они вот выкладывают фотографии со своими клиентами буквально в ежедневном режиме. То есть провели объект, подготовили материал, выложили. И вот обратите внимание, как выглядят эти ребята, клиенты, да, вот-вот. Вот это самый молодой, наверное, товарищ. И все. То есть целевая аудитория 45 плюс. Включая 65 лет. Вот это целевая аудитория. И видите, как выглядят участки. Как выглядят участки. Они выглядят обычно. То есть никакой, никаких вот таких картинок. Поэтому вот это не соответствует целевой аудитории. И сохранение ландшафтного дизайна тут не подойдет. Надо по-другому обыграть это. Типичные проблемы при бурении скважин. Вот это, конечно, полезно и можно оставить. Ну, заказать и 19 тысяч. Цены, скажем так, цены здесь излишние э, на данный момент. Тут представлены типы скважин и, в принципе, есть подвал, который олицетворяет, где кто находится, и ссылочки на социальные сети несет. Ну, скажем так, до топовых конкурентов, конечно, очень далеко, очень далеко. и так как мы взяли на себя в нагрузку доработать посадочную страницу, вот явно хороший сайт в этой теме стоит от 80 тысяч рублей. Да? Мы попытаемся выжать все, что можно из того, что есть, с учетом того, что мы сейчас прошли. Да? То есть мы добавим новые блоки, заменим старые, удалим, переделаем. Конечно, нет отзывов, конечно, нет выполненных работ, конечно, нет никаких видео. Мы постараемся частично это восполнить. Отзывы, по крайней мере, мы взять не сможем, но вот прокис по выполненным работам некоторым. Этот блок добавим. Видите, даже у ребят даже есть отзывы с Яндекс.Услуг. Тут расширена гарантия у них есть. В общем, это бы, конечно, все неплохо бы переработать и разместить на сайте этой компании, но у них пока что нет бюджета для этого. Поэтому мы сделаем из того, что есть, максимально возможные варианты. И после этого будем запускать рекламную кампанию. И здесь, естественно, будем снимать обратную связь по работе с лидами. В принципе, на этом все. Обзор закончен. Основные моменты, которые указывались, мы будем дорабатывать. А вы примите к сведению, что от чего зависит конверсия, в принципе, да, на этом примере. Ну, это далеко не самый плохой сайт, который бывает, и а, здесь есть много вещей, а, которых нет на сайтах, которые не менялись, а, допустим, с начала прошлого года, да, с 2019 года, и некоторые а, производители, м, крупные производственники а, не уделяют должному внимания своему сайту, ну, что касается начинающих, тех, кто тестирует ниши, тут однозначно тоже имеет место быть такие недоработки. Но Основное, что хочу я отметить, и основное, на что вы должны а, обращать внимание, это то, чтобы, целев... чтобы ваш сайт полностью соответствовал подаче целевой аудитории, чтобы целевая аудитория видела себя в вашем сайте, и то, что было... чтобы ей было максимально просто а, сделать целевое действие на вашей странице. Ну и, естественно, вы должны применять инструменты, которые... Принуждает их сделать целевое действие, потому что они могут сами до этого не догадаться. А, всплывающие подсказки, а, квизы, а, дополнительные инструменты, такие как виджеты WhatsApp, обратные звонки, а, ловцы при уходе с сайта, либо а, после нахождения на сайте какое-то время определенные. А, Всякого рода чаты, да, если целевая аудитория предрасположена задавать вопросы. То есть вы должны из этой связки, то есть вид вашего сайта, равно целевая аудитория исходить именно и из этого. И простоты действий, простоты целевых действий. В принципе, на этом все. Обзор закончен. До новых видео.